Друзья, всем привет! Сегодня мы рассмотрим такую тему, как бесконечность, многомерность и многовариантность. Это довольно большая, емкая тема. Эта тема, как и другие, которые последуют за ней, они послужат дополнением к уже сказанному материалу. Кроме того, именно эта сегодняшняя тема, она способна прояснить, почему на очень многие вопросы просто ну, невозможно знаете, отвечать односложно. Особенно заметно это проявляется на определенных темах, таких, о которых мы с вами говорим. То есть это тема души, тема мироздания, абсолюта и так далее. Да? То есть другими словами, обо всем том, что для нас является на сегодняшний день, на сегодняшний момент неосязаемым. Оно является таковым из имеющихся ограничений нашего человеческого тела. Тот материал, который я сейчас буду вам давать, он ну, является довольно таким сжатым, емким. Поэтому, как и в прошлых роликах, он, ну, я проговорю просто, что если что-то непонятно, то останавливайте материал, прослушивайте столько раз, сколько вам необходимо. Если это не помогло, то тогда уже записывайте ваши вопросы там, на листик, и мы их всех разберем на предстоящей нашей встрече. Частенько мне задают вопросы, на которые я понимаю, как я уже говорил, что нельзя дать односложный ответ Для этого необходимо раскрывать эти вопросы поочередно Раскрывать их с разных точек зрения, с разных сторон Чтобы образовался единый, но при этом такой многогранный образ Для этого нередко приходится возвращаться к уже проговоренному материалу в этот момент он освежается, происходит его закрепление того, что уже вот, Той информации, о которой уже говорилось И этот материал, он дополняется новыми моментами Именно поэтому мы будем снова и снова с вами ну, поднимать разные темы И рассматривать их с разных сторон С разных точек зрения, с разных мнений, взглядов ну и так далее да? И здесь, конечно же, понятно, что Подобное рассматривание новых тем и вопросов, как правило, идет в помощь вот этому процессу. Итак, начнем. Начнем с многовариантности. Она на самом деле затрагивает буквально все. То есть и время, и материю, и энергию, и пространство. Формирование чего-то нового, опять же, восприятие и так далее. Да? То есть, другими словами, многовариантность напрямую связана со всеми имеющимися в абсолюте мерностями от бесконечности. Она проявляется через многовариантность. То есть я сейчас имею в виду, бесконечность проявляется через многовариантность. То есть когда происходит складывание разных вариантов. В этом процессе можно выделить два таких основных направления. Первое направление, оно идет от меньшего к большему. То есть тогда, когда бесконечность рождается через соединение разных мерностей. Здесь новая ступенька, она ставится на основании уже имеющейся. Это восприятие является довольно таким классическим, да, и поэтому оно нам наиболее понятно, так как в жизни у нас перед глазами ну, довольно много примеров того, как это в общем-то работает. Ну, Например, возьмем учебу в школе, да, где мы постепенно проходим там от 1 там, до 9 или 11 -го класса. Опять же технологический рост, где новое проявля проявляется на уже основе имеющихся каких-то изобретений, ну и на самом деле этих примеров много. В другом случае, наоборот, бесконечность она рождается в процессе прохождения от чего-то большего, такого общего, да, к чему-то меньшему, такому частному, этот процесс он направлен в сторону чистого потенциала, а значит он сразу ну, может быть непонятен, потому что наше человеческое восприятие не является, ну, для него это не является классическим, вот такой способ. И давайте разбираться. Если мы стремимся к самому малому, к истоку, да, то можно задать опрос. То есть получается, что мы придем в итоге к нулю, к тому, чего ну, нету. На самом деле, по своей сути, этот процесс очень прост. Ведь с точки зрения абсолюта, бесконечность, она рождается путем дробления имеющейся шкалы, А ее, в свою очередь, можно дробить до бесконечности. Даже с математической точки зрения. А значит, это не важно, в общем-то, в какую сторону происходит движение. Бесконечность в любом случае она э, будет рождаться. Потом многовариантность она бесконечна. То есть здесь все понятно, да? Может быть бесконечное количество вариантов. А вот бесконечность, в свою очередь, рождается в процессе э, соединения разных мерностей многовариантности. То многовариантности. Мы взяли какую-то мерность, например, цвет, соединили с другой мерностью. Ну, например, возьмем температуру, да. И у нас такое получился нечто новое, где холодная вода, она объединяется синим цветом. То есть две мерности. А горячая с красным. Но мы при этом не остановились и сделали на основе этой новой мерности, о которой я говорил, еще одну, которую назвали ну, там, смесителем, например. Да? Для этого мы соединили новую мерность э, с мерностью формы. А форма, она вбирает в себя э, такую мерность, как объем, который в свою очередь э, вбирает в себя мерность расстояния. И если объединить сказанное, то можно э, понять, что эти два понятия, они созависимы. Да? То есть по своей сути они конечно же являются одним целым. как пример абсолют и бог, о котором мы с вами говорили на предыдущей теме, но для человеческого восприятия два этих понятия они все же отличаются. И если проводить такую параллель между вот этими такой связкой, да, многовариантность и бесконечность и абсолюта и бога, то, Понятие бесконечности, оно подобно больше абсолюту, да, она включает в себя все, но с точки зрения человеческого восприятия она менее живая что ли, да, и по сути она является таким голым потенциалом, в котором может вообще проявиться все что угодно. А вот многовариантность, она в свою очередь очень близка к пониманию Бога, то есть образ собирательный, но более живой, динамичный образ. Но повторюсь, что одного без другого быть в любом случае не может. И по сути мы говорим сейчас о собирательном образе, в котором рассматривается его вот отдельные части. Далее давайте об о многовариантности еще поговорим. Она объемна, в ней переплетаются все мерности. А душа в этом процессе она является сторонним наблюдателем, которая способна взаимодействовать с этим объемом. Но это взаимодействие, оно происходит ровно на уровень развития самой души. То есть чем ближе душа к воспоминанию того, кем она и является, да, как ближе к себе, как частицы Бога, тем больше она способна взаимодействовать с этим общим объемом того, что готово представить нам многовариантность. И здесь следует сказать, что душа она способна взаимодействовать с многовариантностью как последовательно так и параллельно последовательное восприятие оно происходит на условно говоря первых таких изначальных уровнях восприятия на изначальных уровнях развития да, который напрямую связано с восприятием себя как частицы бога а вот параллельно на более высоких то есть когда душа уже научилась базовые более такие простые навыки выводить на автоматический уровень работы. При этом само восприятие, его качество взаимодействия с ними не уменьшается, то есть не становится хуже. И хотя в квинтэссенции понимание все есть единое целое, но для человеческого восприятия это легче понимать через осознавание того, как... Одно включается во второе. Раньше я уже говорил, что многовариантность, она включает в себя все мерности, через них проявляется бесконечное количество отдельных вариантов того, как одни мерности могут взаимодействовать с другими мерностями. И этот процесс, он собирательный. И чем-то похож на те, что связаны с Богом, да? когда Он включает в себя всех духов, дух Он включает в себя все опыты отдельной души, а та, в свою очередь, она фокусируется на любой форме, собирая отдельные опыты. И многовариантность, как и остальные части Абсолюта, она проявляется ну, благодаря Душе. Она в этом процессе является сторонним наблюдателем. И напомню, что если что-то есть без стороннего наблюдателя, да, то на самом деле можно сказать, что этого Нету. И это, как, как знаете, вот сравнивает кусок золотой руды, который не нашли за весь период ее существования. И если мы рассмотрим этот пример с точки зрения человека, являющегося также, естественно, тоже сторонним наблюдателем в какой-то мере, то действительно мы сможем понять, что для него этого куска золота никогда и не было и не будет. Но если мы рассмотрим его душу, которая решила узнать, сколько же вообще золота, там, золотой руды находится в недрах планеты, то этот кусок для нее проявится и станет видимым. Это говорит о многовариантности восприятия, через которое проявляется сторонний наблюдатель. Вот так это все работает. И то, что существует для стороннего наблюдателя, находящегося на высоком уровне развития, ну не факт, что будет и то же самое видеть наблюдатель, который находится на низком уровне своего развития. И еще, если предположить, что есть нечто, существующее без стороннего наблюдателя, то оно на самом деле является лишь чистым потенциалом, который всегда готов проявиться. И я уже говорил, что многовариантность, она бесконечна. В свою очередь, человеческое наше тело по своей природе, оно ограничено. Например, под водой мы не можем дышать. Если взять температуру окружающего, там, окружающей среды, и она будет выше или ниже определенных величин, то мы не, не выживем, мы не сможем жить и так далее. То есть я веду к тому, что имея такие физические ограничения, мы в чистом виде способны рассматривать лишь отдельную часть многовариантности. Но мы при этом умудряемся придумывать и использовать... Разные такие исследовательские инструменты, которые нам позволяют расширить наше видение и увидеть большую часть всей многовариантности, которая ну, есть. Самый простой пример сказанному является микроскоп и наоборот телескоп. То есть, понятное дело, да, что наши глаза не позволяют видеть, на, ну, меньше, чем определенная величина. И то же самое наоборот, наши глаза не позволяют видеть что-то, что находится слишком далеко. А эти приборы, они, естественно, решают этот вопрос. Многовариантность, она рождается при взаимодействии одних частиц абсолютно с другими. И по своей сути, неважно на самом деле, что это за частицы. Это энергетические частицы или материальные частицы, так как все рождается в любом случае из потенциала. И знаете, это актуально, даже если подобное происходит в рамках одной мерности, не говоря уже о процессах, в которых ну, соединяются разные мерности. И проще всего можно пояснить это на примере такой программы, как Photoshop. Там есть шкала, на концах которой можно ну, поставить два любых цвета, между ними показывается такой плавный переход, да, который называется градиентом. И от одного цвета к другому он протекает. Чисто математически даже один этот полученный градиент можно делить до бесконечности. Вот. И знаете, на мой взгляд, этот пример он в доступной форме показывает что то, что на первый взгляд конечно, то есть проявляет себя как конечная, является бесконечным. И наоборот, если посмотреть на всю бесконечность целиком, с точки зрения вот этого стороннего наблюдателя, да, то она вполне себе такая становится конечная, конкретная, может быть даже осязаемая. И в нашем случае шкала градиента программы, про которую мы говорим, она легко умещается на экране монитора. Этот принцип, на самом деле, он показывает всемерность абсолюта. То есть, если взять не цвет, а, например, расстояние, и для объяснения взять маленькую комнату, которая нами воспринимается как вполне себе конечная, да, то с, другой, ну, с другого взгляда она является бесконечной. Пояснить это можно путем деления имеющегося расстояния. Возьмем, например, расстояние между вот стенами. И поделим его наполовину. Затем вот уже полученное расстояние мы разделим еще раз наполовину и продолжим этот процесс. И знаете, в определенный момент времени вот это расстояние, оно будет настолько маленькое, что нами будет восприниматься как точка. Ну, поменяв масштаб, эта точка, она становится длиной, при которой расстояние между крайними ее точками будет восприниматься как то, с которого мы, в общем-то, и начинали. При этом можно взять масштаб, при котором восприниматься вот это расстояние будет даже больше, чем то, с которого мы начинали. Давайте вспомним, Бог, Абсолют, Дух. По своей сути они являются одним целым да, и не могут существовать отдельно друг от друга. Но с человеческого восприятия они все же отличаются. И отличаются величинами мерностями, через которые одно включает в себя другое. И наоборот, проявляет частное с общего. Да? То есть этот процесс, он как и другие показывает, как проявленная многомерность формирует бесконечность. И знаете, записывая вот этот материал, я начал понимать, что... Он настолько многомерен и настолько многовариантен, что эту запись можно очень долго в общем-то, продолжать и не будет конца и края. Поэтому пока я остановлюсь и мы продолжим с вами раскрывать этот материал через ваши вопросы уже на встрече. Сейчас я постарался лишь упорядочить эту информацию, чтобы она легче воспринималась. Но еще более легкое восприятие происходит, если при объяснении чего-либо да, задействуются разные органы наших чувств. Их в рамках сегодняшней темы можно обозначить как отдельные мирности восприятия. Поэтому, если будут вопросы, то, возможно, разбирая их, я потом немножечко порисую. Вот. Но пока я хочу с вами попрощаться, до новых встреч, скоро увидимся, готовьте ваши вопросы, всех благ, хорошего дня.